Когда люди видели жилетку пресса, многие просто на улице останавливались и благодарили. И у меня такое, неужели это сделали мы? Новость уже вышла, новость уже разошлась. И если ее сейчас снять, то вы получите вторую новость. Я бачила, что там на суде Катя Борисевич, судьба, это значит, я сбиралась, я это удельник удельнику олимпийских гульня. Если бы этого соперничества не было, его бы стоило придумать. Это была не только работа. Это было что-то больше. Тутбай и онлайнер. Шерлок Холмс и профессор Мариарти среди независимых белорусских СМИ. Непримиримые конкуренты внутри информационной сферы. Но в то же время гениальные медиапроекты сами по себе. Яркими кометами они ворвались в жизнь людей на стыке тысячелетий. И на долгие годы стали флагманами новой отечественной журналистики. И хотя их дороги постоянно пересекались, каждый двигался по уникальной траектории. Хотя вот весь парадокс. Оба проекта стартовали отнюдь не как СМИ, а как интернет-сервисы. И мощность площадок поначалу использовалась для реализации бизнес-целей, а не производства собственного контента. Тутбай при всей его истории и всем его влиянии на даже, скажем так, историю развития Беларуси — это достаточно типичная вещь под названием «горизонтальный портал». Да? То есть это сайт, который предоставляет разные услуги в одном месте. И когда мы запускались и говорили о том, что хотим стать белорусским яху который, собственно, являлся для нас примером, являлся вот примером как раз этого горизонтального портала, то есть это одно место, на котором... Присутствует много сервисов, начиная от почты, новостей и заканчивая, не знаю, афишей или какими-то спортивными сервисами. Онлайнеры — это был больше сайт. По... Там был форум а, а, а, а, а, аматоров мобильных телефонов в 2001 году, мобильные телефоны только-только стали заявляться. Редкие люди их мели, но ну, и они стали распространяться. И огляды мобильных телефонов, огляды технологий, которые начали больше активно развиваться, Мы появились в Беларуси на онлайнеры. Вот огляды разной техники. Ну, сначала это были, конечно, телефоны и компьютеры. Перерастая аудитории, тут и онлайнер постепенно превращались во влиятельные СМИ с качественной журналистикой. Кроме того, они задавали тренд, поскольку будучи сетевыми концептуально, не мучились с переводом принта в цифру. Проблемой, от которой страдали многие печатные СМИ на заре цифровой журналистики. Конечно, удача большая. То, что мы запустились с нужным, востребованным на тот момент, в 2000 году продуктом. Да, это была почта, новости, какие-то мелкие сервисы. В отличие от наших коллег-конкурентов, в тот момент мы не брезговали заниматься маркетингом, заниматься пиаром. То есть вот продвижение, плюс хороший продукт, плюс команда, конечно. Онлайнер – крутое медиа тому, что онлайнер смог объеднать вельми классных, в свой час вельми классных журналистов и смог зарубить комьюнити с счетачом. И вельми онлайнер был, ну, может быть, одним из первых, у кого была в деле добрая взворотная суви с счетачами. И читачи створали, с допомогой читачов, створался контент. Онлайнер не был пыхливым никогда. Политика онлайнера была, наводка когда тебе умовно не веду. ты шукаешь девчину, которую ты бачишь в автобусе, ты можешь с гэтом прийти на онлайнер. И несколько раз мы так отшукывали людям, допомогали отшукать своих вот и там попросить пробачения у милой любимой про зонлайнер было махчимов и он был очень близкий людей. Вот. если бы этого соперничества не было его бы стоило придумать потому что когда Онлайнер стал много писать, и стал писать э, хорошо, дерзко. Ну, там, не знаю, там, 2011-2012 год. Э, понятное дело, что Тутбай, как более консервативное издание, ему, опять же, тоже пришлось менять стратегию э, для того, чтобы не потерять свою популярность. И э, было много каких-то мелких, э, мелких примеров соперничества. Это, например в каком-нибудь суде вот кто быстрее отпишет репортаж и а, клавиатура дымилась. Халя я бачила, что там на суде Катя Борисевич судьбая, это значит, я як... я как этот уделник у олимпийских гульня, да? У меня забег, и я повинна там хучей, высшей, больше uh, рабить и писать, потому что вот садись, каля мне конкурент Катя. Хотя мы с Катей в нормальных стосунках, бы, и ле на мой конкурент. То есть там две хвилины Тут бараней поставил, это все, это разбор полетов на онлайнере, что ж не так отбылось, и а чему мы эту новину не поставили ранее. Это здоровая конкуренция между крупными медиа. Ты видишь просто, что у вас есть одна и та же цель, вы идете к ней разными путями, и это просто мотивирует обе стороны становиться лучше. Без конкуренции тебе быстро становится скучно. Ты просто начинаешь вариться в собственном соку и думаешь, ну, я уже всего добился, окей. Я здесь главный, я здесь самый клевый. но так быть не должно. Это вот постоянное напружение, такое отсочивание и ревностное такое ставление по всех фронтах, что по фото, что по видео, что по текстах, по праце СММ разделал. Это, это, это был уголовный ну, конкурент. Да? Мы, конечно, не могли он, похвастаться вот таким объемом трафика. Тут Баусики был на первом месте, лайнер на другим. Вось алле мы зажды лечили, что наша редакция больше эффективная, потому что у нас было на шмат меньше, а мы делали классный контент, придумывали классные темы, да, Но, тем не менее конкуренция, она вот задор, адреналин давала у праций каждый день. Впрочем, соперничество оставалось в стороне, если издания сталкивались с давлением, цензурой или репрессиями со стороны властей. Поскольку влияние на реалии в Беларуси и тута, и онлайнера было огромным, режим Лукашенко периодически пытался осадить оба издания задолго до разгрома независимой прессы в 20-х-21 годах. Самая главная история про онлайнер и тутбай ⁇ это когда онлайнер заблокировали из-за их нежелания там, указывать цены только в белорусской валюте. Несмотря на все соперничество, сотрудники Тутбай фотографировали с какими-то там не знаю плакатами «Живи онлайнер» и прочее, а когда было дело Белта, я настолько, мы все настолько ощутили поддержку коллег с онлайнера, что это было просто удивительно. Существование Тутбай и онлайнера, но оно, мне кажется, скорее было вопреки обстоятельствам, чем благодаря им, потому что Государству не нужны были такие медиа, свободные и готовые просто критиковать кого бы то ни было. В нынешних обстоятельствах, мне кажется, что такой проект, ну, как Тутбай или онлайнер, не, не может существовать в Беларуси. Ну, просто потому, что а, ты как по минному полю шагаешь и не понимаешь, что именно может послужить триггером. И это большая беда белорусских медиа, в принципе. Потому что внутри страны ты не можешь писать на какие-то темы. Они считаются просто запретными. Если ты работаешь извне, то ты тоже не можешь писать на какие-то темы, просто потому что у тебя нет доступа к источникам информации. Многие твои спикеры отказываются с тобой говорить. Многие спикеры опасаются за свою жизнь. Ко многим спикерам ты просто не имеешь доступа, просто потому что ты находишься далеко. И это проблема, это беда, это катастрофа, потому что независимые медиа, они фактически не имеют никакой возможности эффективно работать. Дело Белта. В 2018 году, когда нас а, обвинили в том, что мы тырим материалы а, Белорусского государственного агентства, а, и тогда а, говорили о том, что это был ну, какой-то заказ со стороны госорганов, которые а, подумали, что Тутбай становится слишком чрезмерно популярным, поэтому надо немножко придушить. Вот. А сейчас а, когда многие уехали, в том числе некоторые из силовиков, которые занимались этим делом, ну, они как бы это подтвердили. Ну, мне кажется, что это были совсем нечестные методы. Многие компании, многие бизнесмены, многие государственные чиновники просили снимать новости. И после того, как они вышли, у нас был обычный ответ что новость уже вышла, новость уже разошлась, и если ее сейчас снять, то вы получите вторую новость. Уже не на Тутбай, а в других местах, про то, что Тутбай цензурируют, про то, что такая-то новость исчезла, и вы получите еще, еще худший эффект. Вот. Было несколько кейсов, когда власти, по сути, напрямую нам угрожали закрытием или еще чем-то, блокировками случае, если мы не снимем э, ту, или иную новость, ту или иную новость. Помимо живучести в условиях постоянных ограничений, оба портала выделял высочайший уровень профессионализма в поиске, проверке, упаковке и подаче информации. Тут и онлайнер порой даже становились законодателями стилистической моды в том или ином жанре. Достигалось это благодаря командам журналистов, которые постоянно прирастали высококлассными кадрами и постоянно держали обратную связь с читателями. Онлайнер — это опыт, это бесценный опыт работы в большом медиа. Когда ты получаешь сию секундный фидбэк на свою работу от людей, которые тебя читают, это опыт общения и взаимодействия с совершенно разными людьми из других сфер, из твоей сферы. Это принятие суровой действительности. Потому что, когда ты работаешь в каких-то нишевых проектах, нишевых медиа, ты часто находишься в мире с розовыми пони. Но тут тебя прибивает суровой реальностью. Ты понимаешь, что иногда мир не такой, как тебе кажется. И это способ адекватно воспринимать реальность и смотреть на вещи. Еще это друзья. У меня до сих пор осталось много э, друзей, с которыми вместе я работал на онлайнере. И с которыми я до сих пор встречаюсь, мы обсуждаем какие-то вещи и просто весело проводим время. Потому что, как я говорил, это была не только работа. Это было что-то большее. Для меня лично такие истории – это истории не то, как а, тут что-то написал и что-то кардинально изменилось, хотя такое тоже было. А для меня, например, а, это влияние оно оказывалось через какие-то маленькие житейские истории. Наверное, в первый раз я это осознала, когда, по-моему, это был 2014 или 2015 год, я точно не помню, а, маленький мальчик из Украины – лечился в Гомеле и не хватало денег на продолжение лечения. И они с мамой стали шить снеговички. Мы узнали об этой, об этой истории и а, кинули клич просто среди наших читателей. И вот редакция, вечер, я выхожу а, из редакции, и я просто вижу огромную толпу людей, а, которая там на столах шьет эти снеговички, там, а, передает какие-то команды, делится какими-то лоскутками. Это причем люди были... Они только из Минска, они приезжали из разных, там, не знаю, уголков Беларуси. И вот а, тогда у меня щелкнуло, что это какая-то консолидация общества. И у меня такое, неужели это сделали мы? Ну, так оно, в общем-то, получилось. Это сделали мы. Онлайнер оказался чуть ли не единственным незаблокированным СМИ в первые дни протестов. И многие люди узнавали, что вообще происходит по онлайнам, онлайнеры именно. Там какие-то сумасшедшие миллионы просмотров были под всеми этими текстами, просто потому, что людям некуда больше было идти и где читать это все. А потом, да, то есть когда люди видели жилетку пресса, многие просто на улице останавливались и благодарили. Благодарили за работу. Благодарили за то, что, ну, ну, по сути, мы также рискуем собой, как и все, потому что уже начинались какие-то задержания журналистов, еще что-то. Вот. Когда я приехал в Жодина, когда на Белази был стихийный митинг, действительно... Было ощущение, что тебя встречают вот рабочие как рок-звезду, просто скандирует пресса и кричат: "Расскажите всему миру, что у нас тут происходит! Снимайте, снимайте, снимайте!" И ты просто достаешь свой телефон и начинаешь снимать. Самый яркий день, как у многих журналистов, это, конечно, 9 -го, 9 жнеевни 2020 года, потому что мы прорывали весь день, и всю ночь, и наступный день мы прорывали круглосуточного. Мы писали, осветляли все идеи. Это было немахчимо не робить. и э, мы. На тот момент, вот этот 9 для меня был просто шок, что в моей Украине, в принципе, такое махчемо, что махчемо кидать чтобы шумовые гранаты, махчемо стрелять у людей, так сбивать. Это был, эм, это был, конечно, жудостный для меня такой день, но он яркий, самый -самый и яркий, самый-самый запоминальный, я часто его вспоминаю, конечно. Однако для обеих редакций последствия августа 20-го обернулись необратимыми последствиями. Власти уничтожили Тутбай, как СМИ, разгромив редакцию и посадив в тюрьму главного редактора Марину Золотову вместе с некоторыми другими сотрудниками. Онлайнер же сменил все высшее руководство и отказался от услуг практически всех ведущих журналистов. В медиаполе издание сохранилось лишь благодаря тому, что сменила тональность и полностью отказалась освещать общественно-политическую жизнь страны, переключившись на работу с социальной тематикой. Не только бы меня вспомнили, а я решила, что... После всего я не могу uh, снова просто писать про некие такие побытовые больше речи, чем... Uh... Ну, я не смогу писать про побутовые речи, калі в Украине вот такое отбывается. Тому вот, на жаль, на жаль нам довелось разыстись. Али вот той онлайнер, онлайнер того часу, это той онлайнер, которым я казала, это кераминство могу сказать любому человеку, это тот онлайнер, которым я хочу працаваць, это той классный онлайнер, это онлайнер с комментариями, это онлайнер с людьми, которые допомагают один-одному, это онлайнер, которым есть комьюнити готовое не веду, собрать за один день на горельцам на, на ремонт кватеры, готовая 200 за, за 300 километров до помогу у а, какую-нибудь глухую вёску, да это, это вот те люди, которыми можно гонориться. Это, это вот классный онлайнер. То к тому часу это, ну, я лечу золотый час онлайнера 18 мая тут бай разгромили. Собственно, к этому моменту были разгромлены почти все СМИ. Вот и сейчас остатки там добивают каких-нибудь белорусов и рынок, и региональные СМИ. У онлайнера все хорошо, собственно, вот конкуренция закончилась. Тут э, был и есть самым успешным медиа в Восточной Европе. То есть э, портал, который, э, скажем так, захватил интересы такого количества а, процентов там, населения какой-то страны, а, такого успеха как бы не было. А, плюс тут стоило бы придумать, потому что, на самом деле, портал вел летопись страны на протяжении 20 лет, и а, ни одно другое здание в Беларуси, а, включая государственное, этим похвастаться, в общем-то, не может. Очевидно, что Шерлок и Мариарти наших независимых СМИ, пройдя через Рейхенбар 20-го, поставили точку в своем многолетнем споре. Тем самым в истории страны закончилась целая информационная эпоха. Однако за это время в стране появились сотни новых онлайн-медиа на любой вкус. А вместе с ними и более широкой, яркой, разнообразной стала и картина мира, прежде видимая белорусами в основном глазами Тута и онлайнера.